Жив руку на сердце Я почти отошел от движуха Пускай все вокруг говорят, что гув гасится. Да может быть я гашусь Особенно по вашим любимым пятницам Я лучше подарю Хабаровск бомжу На своей родимой пятницкой Я этим Наблюдая за вашей ебучей реакцией. Ладно, шучу. Мне просто как обычно здесь делать нехуй. Я левую ловышку сегодня получу и буду безгранично рад своему успеху. Еще я бокал подниму, за успех чувствую, моих сердце так не сказать. Не От старого джи вам летит респект, я вас всех очень люблю.